Привет, ребята. Так продолжим прохождение Assassin's Creed. Вы на канале Макил. Меня зовут Иван. Поехали. вас обнаружили стражники, скройтесь и постарайтесь спрятать. Так. Честно говоря, давно не играл, уже забыл, на чем я тут Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с Клинком. Может, Ничего. ты покажешь им? Конечно. Сейчас научим, ребят. Давай. Так, что тут? Держись. А, я все забыл, что такое. На да? да? Давай еще раз. Айфери. Давай, айфери, айфери, айфери. Айфери, вот айфери, айфери, айфери, Давай, ну-ка, ну-ка, давай. ну Давай. Эй, ты ч ⁇ высади, привык дадут. Обборот. Ты будешь нападать, нет, так? Так ты будешь тайшить. Ой, ракума сделала! Ух ты, слушай, вот я его овалил, да? Ой, пойди Соберись, трека. А, вот Наваляли так, ученики, мы должны сражаться. Наваляли парни. И все достаточно. Мы научились вообще всем. понимаю, у тебя много дел. Да, до свидули. Так, и теперь мы поедем. Мы помчимся. Так, мы были в Дамаске, по-моему. последний раз. Потом и поехали в вокруг, да? Чего нет-то? Поехали, съездим вокруг. Нет, беру поехали. Не спешите. Если вы двигаетесь медленно, у вас больше шансов избежать ненужного внимания. Хорошечно. Как скачивать вообще вас? Так, и что нам надо сделать? Ага, какой район? Богатый, и там был богатый район Там был толстосум какой-то, я помню, мы его увольнули А тут теперь будет непонятно кто Я не помню Я давно не играл уже Никак не добью этого ассасина, короче Потому что, ну, время мало, ребят, работа, блин работа, дом, время мало... ты п-ты-ты-т а Я слепой. Ты... Я чувствую... А-а, мы убили. Мы убили. Мы убили. Мы убили. Мы убили. Мы убили. Мы убили. Мы убили. Мы убили. Мы убили. Вот, <связывая> <связывая> здорово. Смотри, как приодет. да? Качка, пудра. Умри, вот. Как будро. Ну, как бомжа ругает. Так, где-то с ворами что-то происходит. Грядный вор, теперь тебе точно отрубят руки. Что да плохого, да, я тебе вечно О, вечно. Я, я, я тебе уйду. <связывая> кто то должен... <св> Засол! Засол! я должен он. быть где то рядом спрячь спрячь Засол! как Засол! ты Засол! Засол! Засол! я, забыть". я а, нашел его Засол! Засол! Засол! Засол! Засол! Засол! Засол! <свист> <свист> Это он <чё>, стоп? <свист> <свист> ты! <свист> я забыл, <там> как можно. Я <свист> вот тебя! Вот. А от В ребро. я не Лёк, Спасибо, спасибо. Я наружу. найду способ отплатить тебе клиент. Конечно, найдешь. Иначе найду тебя еще прикол стареющий. Приветствую, друг. дорог дорог. Друг, братичка, ебная. <свят> вот, и в итоге время на игры остается только по выходным. А выходные как обычно, Не шагу дальше. Четко вообще. Четко сработано. По выходным, конечно, охота всегда поспать, отдохнуть, там куда-то сходить, так сказать, позаниматься спортом. Ну, кстати, сегодня я никуда не пошел, сегодня, кстати, суббота. Но сегодня я никуда не пошел и. Ну, заленился, короче, так прям вообще по жесткий. Решил хоть что-то сделать вот вечером хоть хотя бы продолжить запись. хотя бы записать серию Ассасина новую. Вот. <ll> <throat> Да я никого не убивал, ребята, вот он, они он сами он попадали. Он они.. Он упали он и все. Просто что я свидетель, я видел. Они просто бежали, вот как падали. Как-то сука. Должен был вообще с крыши свалить. Шоу, <мирает> Слушай, немец какой -то? Ух ты, ушел. <мирает> да, не убежать! Да пофигу! Блять, блядь, блядь, блядь, блядь! Поймаю тебя! здесь не кидайте, <мирает> <мирает> <"То смирает> не кидайте пожалуйста. Ну, очень больно, очень больно когда камушки не кидаешь, не кидай, пожалуйста не так камушки, сука а! еще не выпрыгну да уж так что из-за катастрофической нехватки времени видео выходит, ну, я стараюсь хотя бы э, э, в недельку хотя бы, чтобы одно видео было ну, в плане и видео, и трансляция у меня считается как одно видео, то есть Хоть что-то, хоть как-то успеть сделать э, Ну в течение <связывая> недели хоть что-то сделать чтобы <связывая> хоть как-то более менее постоянно выходили <связывая> видосы, трансляции там и так далее так Но и то и другое <связывая> делать пока что время я выделить не могу на это Позволить такую роскошь если я себе не могу Вот поэтому ну, медленно, но верно, идем в правильном направлении. Как только будет время больше, конечно, будут и... <свёк> Блять. <свёк> ругайся, я, конечно, будут почаще выходить и так далее, и тому подобное. А то, что я кого-то завалил, <свёк> это ничего <свёк> страшного, <свёк> да? Причем <свёк> глазах у <на> того кента. <свёк> не ругайся, не ругайся, это не я. Тише, парни, тише. флажочек иду собирать. И он просто сердцем стал плохо, я вижу. Я свидетель. Так мне надо Так что это кража, да? Нечто сначала послушать. Кража. Ты вошел туда так легко? Крепость же закрыта для всех. Это так. Но Вильям хочет, чтобы ремонт закончился как можно быстрее. Это нам на руку. Отличное прикрытие. Я закончил свой отчет, нужно отнести его. Первый раз дела складываются в нашу пользу не по случайности. Даже Библия говорит, Бог поможет тем, кто поможет тебе сам. Нет, на самом деле это из басен Библия вообще-то говорит как раз наоборот. Надо много ждать и веровать, пока Всевышний решит, помогать ли тебе. Ну, я бы сказал, мы ждали немало. Тут я с тобой согласен. Ладно, я пошел. Давай. Это я уже слышал на самом деле эту фразу. Что Ведь... случилось с этим бедолагой? Видимо, она не меняется с походом прохождения игры. Четко отработано. Щипащий еще тот я. Пожарит. Чувак, я же, смотри, я монах Я монах тебя ничего не, не смущает, да? Какая я все-таки паскуда, да? Во, во второй части, да? Воспоминания про Альтаира что-то типа вот этой крепости смахивает. Когда там воспоминания, что типа Альтаир там с Марией, по-моему, Мария у него возлюбленная была. Или жена даже, как они там насиновали. И вообще, по-моему, во второй это было или во второй, не помню. По-моему, во второй. Так. Хотелось бы, конечно, самому почаще всем этим ютуберским делом где? заниматься, но. Как говорится. А, я тут смотрел, значит, это Comedy Club. И там Павел Воля стебет всех этих, он короче, ютуберов, видеоблогеров, и он очень на них сердится, злится, повод повод наверное. Может быть, потому что они его троллят, я не знаю, короче, он говорит, типа. Ну, видеоблогеры это такие черти, которые ни хрена не работают, ничего не делают и зарабатывают как-то бабово. его это бесит, потому что он работает, он хреначит и так далее Тебе сюда нельзя, уходи Сейчас вижу, вот видишь, ухожу уже И мне это прикольно, потому что, с одной стороны, как бы, в принципе, я его так-то понимаю, да, чувак и нельзя там появляется по несколько часов дома или там, я имею в виду, по не, не несколько, а по много часов дома да, бывает когда даже там сутками не бывает, когда гастролим там вообще там, я не знаю, неделями, месяцами можно дом не появляться но с другой стороны так, сейчас ага, но с другой стороны а, вот я рабочий я типа, прям то есть у меня есть работа и я работаю на ней прикольная такая Трассочка. его так беспокоит. Вот. О так. нет, не убивай меня, Альтаир, ты меня до смерти перепугал. За мной Будешь охотятся знать. люди Ричарда, их двое. Я пытался заключить с ними сделку, но понял, что это была ловушка и избежал. Явись Сим, в облике ангела смерти, и оборви нити их жизни, пока они не нашли меня, а потом я расскажу тебе о нашем деле. Такая ты мышь вообще. Так, ага, две цели. Вот. А как бы для а меня, в принципе, для рабочего, который работал, я работал на заводах, надо Ааа! Ааа! я Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! не вот он, Точно убьет, кого-нибудь Вот. Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Ты смеешь красть у меня на глазах! Такие разговоры, конечно, не вообще капец. Грязный вор. Тебе, конечно! <звук> Ах ты вор! Это тебя а я помогу, помогу, Это только чуть позже я сначала взял, потом помогу точно руки. ну так вот, а для меня, как бы, Умри, его вор. работа тоже, она немножечко своеобразно ну, ведь, похожа, он не похожа на ютуберскую, ну, в плане Умри, по своей составляющей, то есть он медийная личность, он там везде, да он не работает руками, он руками ничего не делает в итоге он злится на людей как, ну, На которых в принципе вот, Сам по себе очень похож вот. И мне это, мне это ржачно Мне это прикольно И потом он говорит, что типа а я... Моя семья, она, года, Сука, бесишь много и потом он говорит типа, а, там, как вы, Как приятно там, осознавать, что ну, ты беззаконен. Спасибо, господин. Я попытался договориться Это... со стражниками, чтобы они не закрывали ворота, когда прозвучит сигнал в тревоге. Ага. Но у меня ничего не вышло. Теперь ты сможешь выбраться из цитадели Ричарда только по стене. Прости меня. Ой, да не вопрос. Вот. И как бы говоря... Что ж, тушь, Это больно! Грядный вор, теперь тебе. Грядный Он на них там злится, да, называет их что они не работают, получают бабу А по мне, вот. в принципе, он такой же. Неужели никто мне не поможет? Помощь, Дошли. Я выпущу тебе. А еще раз. Еще раз так. Хорошо, что ты вовремя подостил. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязан. Кто мог совершить такое? Как бы... Опа. Что его так беспокоит? Мама! Как бы, грубо говоря, но я-то хотя бы на таких... Я-то хотя бы на таких не злюсь, потому что, ну, что говорит, сейчас вся страна такая, никто, в принципе, руками не работает. У нас осталось. Минимум. И то... Он, наверное, тронулся Нихренашенькие... головой не платят, работать не дают. Короче, то есть рабочий сейчас это черни, которая должна работать бесплатно. Ну, либо совсем дешево, а лучше бесплатно. Ну, это другое. Об этом попозже поговорим другой раз. Сейчас Хорошо. Судьба говорит мне сегодня. Лишь Богу известно, что задумали эти ужасные люди. Спасибо, что спас меня, незнакомец. Я расскажу своему мужу о твоей храбрости. Ну, расскажи, расскажи. Интересно, что здесь произошло. Вот так вот. Приветствую, друг. Здоров, здоров. здоров. Ой, Но, соответственно, то есть вот он ругается на них, да, что типа они работают и получают бабло. Но я так полагаю, что не только он, а дохрена кому не нравятся эти он видеоблогеры, там, ютуберы и так далее, и там, э, те, кто в игры играет и так далее. И я тут решил... Значит, раз им не нравится тот, кто не работает и зарабатывает бабло в Ютубе, значит, я как раз выделяюсь и из тех, и из других. То есть... Ну ты, блядь, ну Питер, ты тупой, ну как ты так, блядь, сук? Как так, блядь, можно было вообще прыгнуть, чтобы вот так вот нелепо пиздануться? но ну, как это так? Ну, альтаирка, ну, блядь... Ты чё, блядь, вообще? Слушай, ты тит твои налево. Ты чё, блядь? Чё-то с тобой не то, слушай, натул. О, блядь, ещё и отключение на жопу и ножи. Ой, а да еще это? Смотри, плевер прибежал. Ну-ка, давай. Кто на новенького? О, есть меча. Да пиздишь сейчас. А он засал. ой, зарубил первый раз. Ну, слушай все это слушай. А ты все тебя спас? Надеюсь, я не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Давай. Вы были очень добры, молодой человек И будьте уверены, я этого не забуду Не забудь Все, выйди, выйди, выйди Хватит прыгать, лазить Вон, лестница есть для тупорлых это, это? это был я, я Вот он, вот он я Ну такая в итоге-то, да То, что получается, я, я Выделяюсь и... из тех и из других Потому что я, во-первых, работаю, я рабочий, у меня есть работа, соответственно, я, ну, на меня злиться не надо, как на тех, на, как он считает, да, ну, как-то, я не знаю, на нахлебники или как он их считает, а, как они эти, угу. не то что нахлебники, а отпусти, как, как ты вот, как, как, что сделать, чтобы ты отпустил, вот. Ну, не знаю, как-то, не то что на хлебнике, а как, как, как он их, их обозвать-то, не знаю Но Те, кто не работает и получает деньги, я не знаю, как Хрен поймет, ну, короче, ладно, потом придумаю, скажу Вот, то есть я к ним, как бы, получается, не отношусь, потому что у меня есть работа Хотя тут ну, буквально вчера в пятницу у нас был э, жесткий разговор на работе И мне сказали, уебывай нахуй Прям прямым текстом, прям дословно это, цитата, не нравится, уебай нахуй. И вот я теперь думаю, что делать. Да ладно. Да, думаю. Я отсеку тебе голову! Ах ты, сука! Сейчас, убивай дядя, ты потом все расскажешь. Давай, давай, сюда. На про жопу, сука. Ага, ну, вернемся. Кто на ноги Давай, давай, а что, ты? Ты? Ты Минус. Минус. Минус. Слушай, Слушай что осталось? Да, вроде так не договаривались, ребята. ну, чё, бля? А а ты вот из меня дуна! Ладно, ладно! Да, прям сильная, сукин. Ой, мимо. Ой, смотри, он сдох, на это упал и сдох. Умоляю! Поумоляй, помоляй! Ты от меня не удшь, сучара. Уйти хотел. Нормально, да? Опа, а, нет, я думаю, флаг. Так, что то это? Я не знаю, как сюда залазит-то. Как-то вот так, наверное. Так, на чем я остановил историю свою? Так, на том, что... Кто убил этого человека? Это я. <laughs> Это я, я, я. Вот, вот, вот здесь, сверху. Так, остановился, да, я на чем На том, что... Значит, к этим... На хлебником я не отношусь, потому что я человек рабочий. У меня есть работа, это раз. А во-вторых, а... во-вторых, я, а... ну, тем более, пока еще я не отношусь официально к, ну, нет, не то что официально, а по раскрученности я еще не отношусь к ютуберам, то есть потому что я еще здесь денег никаких не получаю, и как бы это не уже не главная задача послушай меня альда юр шмонферрат недавно убрал из этого района почти всех честных торговцев и заменил их своими людьми он пытается подорвать доверие народа к королю ричарду продавая им товары низкого качества по завышенной цене этих торговцев надо убрать угу. найди и уничтожь их стойки с товарами но ну, это стандартное явление у нас сейчас Такая же ситуация, только у нас никто поставлять короля не хочет. Убийца! Это в Убей! принципе все идет от короля. А как мне его схватит? Так, вы сейчас дарте себя. Я убью тебя! <связывая> <Вот> так, <нормально>. <связывая> <связывая> Черт. Спасибо, Альтаир. Тебе может быть. показаться, что ты сделал немного, но все равно это важно. Возьми эту бумагу, она пригодится тебе, когда ты встретишься с самим Вильямом. В смысле, тебе может показаться, что ты сделал немного... Ты охерел, что ли, ебать? Я сделал все абсолютно. Да! Это, сделал? это я, я. <свистит> вот. Ты тебя, То есть, соответственно, я еще не такой крутой ютубер, не развитый, не не прокачанный. Соответственно, ну, на меня как бы тоже еще можно пока бочку не гнать. <свистит> То есть я, грубо говоря, и там... С той стороны нормальный человек, и с этой стороны нормальный человек Короче, все, все ровно Просто вот захотел заняться Ютубом, а, захотел Запилить видосики и Как бы И как бы все у меня В порядке Вот и все, в принципе, очень хорошо. <с> <с> Просто я посмотрел тогда этот видос, он так злится на этих ютуберов, он так их обсирает, там, э, там еще была у него такая фишка, типа, значит, как определить человек этот, э, ну, типа ютубер или нет, и вообще, ну, модник там какой-то или нет, типа, если приходит, э, нет, если приводит дай, ваша девушка... Дай, не пара, не Ой, что сказал? Так, ты где тут? Ага, вот я прогружаюсь ты... Если ваша ты доченька ты... приводит домой парня, <свят> <свят> а, как проверить ты это? Ты типа, говорите ему, не а, играли, а не а подскажете не ли вы? Бо, чувак, у тебя Типа, а да, что, не вы не подскажете, какую жидкость мне выбрать для своего вейпа? И вот если он начинает типа того перебирать варианты что-то там говорить, когда сразу говорит стреляйте в голову, а или как-то а, ну типа того, сразу стреляйте в голову этому идиоту блин, я так поржала душу вообще они не говорили, что им нужно но я видела тьму у них мы знаем, что им нужно было Только сиськи у тебя стремные И вообще-то какая-то страшная Но я расскажу своим братьям, что ты наш друг расскажешь расскажет Так, ну что, мы почти уже совсем расправились Осталось немного Осталось совсем чуть-чуть Почему он так спешит? Потому что я спешу, это логично Ой, блять, нихуя вас тут еще, ну, Так что вот такие пироги, так что будьте внимательны, если вдруг кто-то разбирается рядом с вейпами, то будет совсем неплохо. Ты не понимаешь, что уже проиграл? Нет, не понимаю. Думаю, я должна поблагодарить тебя. Хотя, конечно, и сама Но все равно спасибо... Ну, что ты ты здесь Ну, не пизди мне. Я говорит сама бы справилась. Ну ч ты? Флеш зай. <сх amidst> ч ты пиздишь? О, боже, Фидор, ты ебаный. Ты не Вот я справлюсь, ребятки. А вы что то не верите мне. Я ничего не совершал, я... Оставайтесь вере. Честный налогоплательщик. Уходи! Че вы на меня наговариваете? в Так... орел кричит. на да, обсравне с новыми играми конечно за пределами игрового процесса мир конечно скажем так, прорисован крайне... не до конца. Ну ладно, зато здесь ништяк. Мир и покоя тебе, брат. Хотя у меня, похоже, уже не будет ни того, ни другого. Впрочем, все понятно. Я был неосторожен, и Вильям послал за мной лучников. Самому справиться с ними мне не по силам. Ты можешь отыскать их и убить? У меня найдется для тебя кое-что полезное, если ты согласишься. Но осторожнее, тебя не должны заметить. Это понятно. Мы выбили их из Акры и отецнили от Лучше бы ему не создавать. Они отступают на юг. А, Что да? я невнимательно его слушал, честно говоря, в этот раз. Извини. Пройдет немного времени, друзья. И эта земля станет нашей, как а! Так, минус. А! Минус. А! Убийца! Да что ты, блядь, ну ты и пидор, конечно, тупой. Блять, это ну ты мудила, конечно, редко с ним. Ух ты, блядь, чуть не сиганул. Чуть не сдох. Я вообще вот эти флаги, честно, ни в одной части на 100% никогда ничего ни разу не собрал. И вообще я их никогда не собираю. А я их собираю так, поскольку-постольку. Или постольку-поскольку, как правильно говорится. Вот, то есть увидел. Прям, если чисто по ходу увидел, собрал. Если не увидел, не собрал нафиг Один он Лан, видно господин. опаздывает. Его пару монет. дай. Тебе не уйти. А что немного. Не бойтесь. Тихо! нахуй. В шею, вхуячил. Шейки. как жестко, как жестко, бля. Он просто не смотрел на мини-карту, короче, забыл, про пацаны, и все. Безец. Ну, затупил, да. Да, затупил, бывает. Я хочу я так хочу что-то у меня проблемы с этими лучниками, я так где-то уже бегал, короче. Засасываем! О, ты ой, сложил меня а, тамплиер засол <свят> а, просто навалял всем звезделить так, что засыл О, флажочек Что? Кто это сделал? Кто это? Это я, я, я, я здесь Блин, смотрит прям туда-куда А че вас так много здесь, пацаны? Убейте его! Остороните его! Ну а че вас так много? Блять, ну пиздец просто. все мне терпение короче кончается я сейчас это еще психану короче ну, свалили отсюда быстро задрал габел Тоже это интересует, с чего он так поступает Я этого не нажимал Сука ты Неужели Случилось, свершилось, блять Сразу вот нельзя было, да? Ну ладно Хрен с тобой Молодец что такое случилось? происходит мы а? выбили их из закрыли и от ее пригородов спасибо должен, должен я снова вздохну спокойно возьми эту карту на ней указано где вильям расставил своих лучников она пригодится если ты решишь проникнуть в его крепость угу. Армии бог своей пройдет немного времени друзья. И эта земля станет так, он нашей, как И должна быть. Я так голодна. Подойте хоть чуть-чуть. Пошла отсюда. Что? Интересно, куда Су это? Скочили. Ага, вот этот замок. Здесь по-любому будет последняя разборка. Это снова ты, Альтаир? Нет. В этот раз Альму Алим не дал тебе задания. Но у меня найдется для тебя дело. 6 лагов Масиафа, который я спрятал в кварталах Ричарда. Я верен клятве, в отличие от многих других. И расскажу тебе, что говорят люди в Это очень важно. Но в этот раз, пожалуйста, не заставляй меня слишком долго ждать. Сука, тебе надо язык отрезать такую херню. не богу хм. он это делает? А не стану Ну, я просить и не стану. Тоже мой помощник, ебаный. Так, кто там? Где там? Умри, язычник! Тебе не уйти! кто-нибудь не выйти поиграть с нами? сюда! А я с такими, как вы, просто не играю. Трус! Вот он, за ним! Трус, пошел на игру. Явно. Так, че куда? А почему ты, блин, флаги не такие сука? Пидоры, блядь. Я! Да, конец? Давайте по-хорошему. Убирайся, а вот черн! Ты кого черн, черни назвал? Пару манер! Я прошу всего лишь пару манер! Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны не кто-то лучше? Блять, Альтаир, ты ч, сука, творишь, а? Нажали прямо бежать, почему кривишь, что, ты кривишься? В, в смысле, за флаг флаг что за фотка с слепой, что... Ты хорошо поработал. Раньше я было тебе худшего мнения. Вот что мне известно об Уильме Манферати. У них с Ричардом вышла размолвка до того, как король отправился в Явпу. С, с, <с, <с тех <с> пор он сидит в замке под охраной своего войска. Сможешь ли ты добраться до него? Посмотрим. Хотя, конечно, маловероятно. Ты, сука, землю жрать будешь за такие слоечки, ебать, говно. Это засало, где я должен тебя. конечно иначе я сделаю с тобой вот так вот Богу, близко стоит так, вот давай как раз и на обратном пути Все, что случилось? Интересно, что он затем Выйди отсюда А что, я в замок могу просто взять? О, в натуре что на, него нашло? на меня нашла моя миссия По очищению мира От таких, как вы ты умрешь здесь, тысяча! Ч ⁇ меня не а! а! учил! Так, а как мне наверх теперь? Пойди. Ага, вот так. Ха! Покинь это место. Хорошо. Сейчас точка... О, только точка обзору. Сделал и уйду. Уходи. Хорошо. Хорошо, хорошо. <свят> <свят> <свят> О бля. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Хорошо, хорошо. <свят> <свят> Я уже ушел. Вот, вот прям все ушел. Да, конечно, я под впечатлением остался про эти разговоры, про видеоблогеров, и чем он так вообще возмущается, если учесть, что они там сейчас, ну, это все, это новое, как-то сказать-то, в свое время, в нулевых, когда они появились, вот это Comedy Club, это тоже было для какого-нибудь аншлага там или еще что-то, для всяких юмористов это тоже было что-то новое, все говорили, что да вы тоже там какие-то хреновые, все э, не, не так делаете, все не так, все не так. Но ну, а как бы они раскрутились, прижились и сейчас э, вряд ли кто-то может себе представить, что там канал ТНТ, да, без комедий То же самое и сейчас происходит с ютубом и с блогерами, это все в порядке вещей, уже давно стало. Ч до сих пор он возмущается, я, это я тоже находится. так Уходи. не понимаю <звук> а, <звук> помогите, а, а чё глупый старик? А ты, ты думаешь, никто к нему на почту <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> Я православный, ёптэй! О, зацел, смотри! Ух uh -huh. ты! <салкивает> <салкивает> <салкивает> Это был последний. мне Но лучше не рисковать. Я! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я Люсь, этого не как ты долго забуду. базаришь. Давай быстрее. Кто мог сделать такое? А, а, кто, а, кто, а кто это сделал? а на как это произошло? Ну как? Шел-шел чувак. Пришел, всех порубил и ушел. Вот так. Так что, YouTube и блогеры и все это сейчас в порядке вещей, без них уже, ну, вряд ли представится интернет. Потому что каждый... Блядь! Да, я так и думал, это было слишком высоко. что то я поторопился прыгать. Если из-за вас переносчик кувшинов уронит... То есть сейчас без Ютуба никто, в принципе, не может представить интернет, потому что даже я там элементарно перед сном ты лег, врубил Ютуб, позалипал в YouTube, только потом уснул. И все. Поэтому я считаю, зря он так переживает, ругается и так далее. Но что меня порадовало, так это другое видео, в ютубе, опять же, от вашей воли, опять же, Comedy Club. <coughs> так, как спускаться с тобой? Ёкшкин кот. Вот, это вышло видео прям вот совсем вот-вот недавно, буквально на днях, то есть на этой неделе, я всегда задавался вопросом, а что думают наши... Ну там вообще звезды И без разницы Какие они там певцы, артисты Актеры, гонористы, неважно Я ну, задавался вопросом А что они думают О нашей Власти, о политике а, Мне было Здравствуй, интересно Их мнение Все ли их устраивает Он Или, или не, не знаю, потому бумагать. что я как-то попал на На Значит, видео какое-то в Ютубе наткнулся, честно, случайно, там была Татьяна Лазарева. Вот, она записала обращение, где она говорила о ситуации в стране, о власти и так далее. Честно говоря, я не думал, что она... Это кто орёт? Вильям в а нем -а -а. он узрел спасение. Он тот за кем мы должны идти, тот, кто приведет нас к победе. Вильям Анферат видел сон. В нем он узрел спасение. Он тот за кем мы должны идти, тот, кто приведет нас к победе. Вот, то есть я нашел видос, послушал, я просто что там мужик был этот базарик, херню кутишет. Вот, а значит это. Я не знал, что она так реагирует на все это, она оказалась жесткой, ну, так сказать, оппозиционеркой и я прям охренел, она там так яро рассказывает о всех проблемах и она прям там аж заплакала, то есть она, ну ее эта ситуация доводит до слез, я был в шоке, когда это увидел, я прям охренел. <связать> ну, честно, я, я не знал, что Одной рукой Что она таких этих ними, а другой пытаемся их да, мы придём, если Так, сейчас, подождите, знает, я придумаю как, как мне это вообще забраться можно Что-то никак для меня не доходит Хотя где-то такое здание я уже видел Стрёмное Блин, всё затроил, сука Армии так, как мне туда запрыгнуть теперь? Как-нибудь вот так, наверное, нет? Нет. <сосplay> <сосplay> Не вышло. И что, мы видим Оставайтесь крепкими в это заметил. Но Бог видит вас и как все залезть? Так вот Давай так попробуем. так вот, она там так яро высказывается обо всем, и она ж заплакала. Я думаю, не хренась я, думаю. Это да. О том, значит, жестко высказался на своем концерте. Максим Галкин, если такого <клых> Если вы еще помните, кто это такой Или вообще знаете, если кто это такой И Вот у него тоже, я так помню, недавно абсолютно был концерт Где-то там, не знаю где, не помню вот. Походу здесь надо залазить И тоже он так все это там высмел Жестко, я думаю, блин, ни хрена себе Ну, невольно, невольно, я не знаю Действительно он так думает или нет Хотя он был учеником Задорнова, А Задорнов, он такой, тоже он против вот именно этой власти. Он говорит, что все это фальсификация. Если интересно, посмотрите в Ютубе, забейте видео. Он там все четко, честно, ну так прям по-четкому все так расписывает, что, как и почему, объясняет, рассказывает. Вот. И по факту этот, блять... Тебе не... Максим Галкин, это его ученик Соответственно, он тоже мог быть таким умным человеком То есть, либо же, я так предполагаю Либо же, им просто артистам этим сказали Ну, типа, можно, можно базарить все, что угодно Ну, не знаю, не знаю, короче То есть, Максим Галкин, он прям жестко высмеял все это там И президенты и Соловьева И, короче, всю верхушку И Ченуше, и так далее вот, и, и я охренел Потом я нашел видео, где Павел Воля в камеде со сцены высмеивает, короче, чиновников И которые ставят на должности в Госдуму своих телок. там прям реально там жопастые сесёстые бабы, которых ставят там на... Тишель Таир, блядь, ты съебал? Ставят на какие-то там действительно такие весомые должности <laughs> Я охренел, короче Слушайте, это очень высоко Ты забрался очень высоко Охренеть Это очень красиво и очень, сука, высоко Трендец, как высоко Аж ссыкот на, блядь. <laughs> вот. И он там тоже... Рассказывает воля такие вещи, что, блин, ну просто жесть. Ну, действительно смотришь и думаешь, как вообще, как такое может быть. Ну, что, это рашка, у нас все может быть. Вот. Ну, я не знаю, почему. У меня пришла в голову именно эта идея сегодня обсудить. Ну, в общем... Ну, почему-то, я не знаю. А, ну, началось тогда с того, что воля ютуберов обсирает. Ну, короче, в том, что чувак, я думал, ну, ему на все насрать, у него денег в жопу и жуй, там, и так далее, и тому подобное. А на самом-то деле, оказывается, ну, походу, походу, получается, что чувак довольно... Одной рукой ними, чувак довольно-таки умный, эрудированный, Всего понимает, придём, что происходит. Но, с другой стороны, вот эти люди Знаете, его напрягают, ютуберы. Не знаю, короче. Полка до конца. Не приносите себя в жертву изменчивым приходям короля. Мы должны полагаться на людей непоколебимых в своих убеждениях. Таких, как Вильям Манферат. Угу. Хорошо. Вильям. Вильям Конферат? Или Конферат, или как? А, это допрос, я думал, кража. Вот такие пироги, значит. Ты мой друг? Нет, Нет а почему не заниматься, да, ютубом? Почему Ютубом нельзя заниматься, если это. Это сейчас доступно всем. Вот у меня, например, слабая машина. У меня старый компьютер рождения 2014 или 2013 -го года вообще. Я его покупал вот в такие там далекие времена. Ну, точно не помню, то ли 2013, или 2014 год. И на тот момент, когда я его уже брал, он уже был средничковый. У меня была 560-я видюха вот, она уже на тот момент была немножко устаревшая я все-все ушел и понимаете, да, то есть а, ну немножечко, конечно, в 2000 так, в январе вот этого 19 -го года я немножко его апгрейдил, я купил значит, видюху 1060 Пороц у меня ее потянул Материнг тоже вот. БПшника у меня хватало Ну то есть все потянуло Я купил а, Видеокарту Купил SSDшник небольшой Чтобы более-менее быстрее все работало И а, То есть освободил естественно, Место на жестком диске Добавил оперативы У меня было всего 4 гига Сейчас 20 гигов так, я думаю, ладно, здесь хватит. Сука, ты какой, блядь, смотри. Ах ты, пидор. Остановить В ч, блять, урода все, хватит, хватит Чуть не Чего ты хочешь? Золото? У меня есть немного, забери, забери и уходи прочь Не золото, мне нужна информация Я ничего не знаю Но знаешь, Уильям, как мне к нему попасть? Это невозможно, у него встреча с королем А когда король уезжает? Сегодня, но тебе это не поможет они опять поругаются, и Вильям, как обычно, пойдет срывать злость на своих людях. Ричард кричит на Вильяма, а Вильям кричит на воинов. Он не примет тебя. Я тебе уже сказал, что я иду к Вильяму, а не Вильям принимает меня. Тогда прощай. Не так быстро. Есть нечто, что я у тебя заберу. Что? Твою жизнь. <звы> Жёстко. так ну и последняя да мы все же сделали с вами это кто это ученые что надо ночь все сделали страх и сомнения вот оружие наших врагов и слушай не хлор не довись похоже так что даже с такой машиной слабенькой, старой, стрёмной, а, ну буквально у меня там было немного денег ну, подзаработали, вот и так пошла отсюда. Тебе не уйти! <свечи> Осторожно! Ты ч, бля, бога, трогаешься! <свечи> Ты ч, блядь? Ч поэр, ч за пыли? Ч здесь не парируешь Ты блять, ты задрал меня тут. Да где ты? Ты, блядь, ты ч, сука? Вернись туда! Да твою мать! петуша, сука. Неужели я? Думаю, конечно, Так что есть слабый компуктер. Пожалуйста, много не жрет можно сделать там. Рендер это называется. Через. Да и вообще, и трансляцию можно запустить, все чер не через э, процессор, а через видеокарту. <плодать> ну, в принципе, это, наверное, в моем случае. Лучше, да, я хоть чуть увеличил видеокарту. Но, так можно, наверное, через прос По Похоже, качество вы выставить. И нормально. Вот У меня получается где-то среднее, то есть э, качество тянет видюха, ну, более или менее трансляция я тут последнее время, ну, поднастроил конечно, все равно там хреновстенько, лагает, но хоть что-то видно, хоть что-то понятно пересматривал тут свое видео последнюю трансляцию и он, наверное, рихнул, есть небольшие подлаги но зато уже более или менее как бы работает Стабильно будет Надо будет Регачите, еще немножко поднастроить И я думаю будет вообще прям ну, Достаточно хорошо Для именно такой машины Для такого начала как у меня вот. Ну а так что я говорю вот Добавил оперативу Купил видюху И проц тот же Старенький а, Этот а, Как его БПшник а тот же Все то же самое Ничего, YouTube работает Через... Может, этому есть объяснение? Я много программ перепробовал Записываю я через ShadowPlay От NVIDIA Пытался через нее стримить, но там Никакая настройка но Подходящая к YouTube Не настраивается через ShadowPlay Мне это не понравилось ну, поэтому... Ой, пробежал. Поэтому последнее... А, я еще через x пытался стримить, но там, чтобы было все четко, нужно... Опа, что за хрень такой? нужна есть, конечно, покупную полную версию, хотя там все достаточно просто, понятно, мне, в принципе, понравилось через x нормально так. Вот и качество более-менее хорошее. Блять, ну ты мне делал, сука. Можно быть таким Пошел в жопу. Вот, а так. <coughs> Ух ты, четко. А, последнее это выбрал я Стримлапс ОБС. Вот сейчас стримлю. Ну, чтобы вы понимали, это не реклама, потому что реклама недалеко. Я еще начинающий <coughs> и ютубер и начинающий канал. Поэтому никаких. Этих. Никаких реклам, это просто так, я объясняю, что я делаю. И все, стримить получается, запись получается, все нормально, меня, ну, мне нравится. И вообще изначально я думал, я же самоучка, вот я думал, как все это сделать, как все это, как все начать. Ничего, получился, ну, конечно, блин, все это читать, смотреть, это настолько... Столько времени заняло и так это все угрюмо, блин, это все так, ваш спать начинает хотеться. Ничего насмотрелся, получается даже там плюс-минус на начальном этапе, на начальном уровне даже видео монтировать, понимаете? Так что все круто. И все говорят типа вот все ниши заняты на YouTube, теперь хрен что сделаешь, да? Да похер вообще. Похеру, кто вам это сказал, берете и делаете Один хрен Все не переделается, Прошу. понимаете? О твоих деяниях говорят, Альтеи. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь Порой ты хорошо справляешься Я полагаю, работа нас воссоединила Да, Вильям Монферат моя цель Я получил нужные сведения И знаю, как до него добраться Говори, а я послушаю. У Монферата большое войско. Многие зовут его хозяином. Но у него есть и враги. Он не ладит с королем. И никогда не ладил. Это мне на руку. Визит короля его сильно расстроил. Как только король уедет, он отправится в свою крепость, чтобы все обдумать. И пока он будет занят мыслями, я его убью. Уверен в своем плане? Абсолютно. Я выкручусь, если что-то пойдет не так. Тогда иди покончи с Монфератом, и достанет свободен этот город. Я вернусь, когда дело будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Забыл, что можно вид менять. Ну и Понимаете сами, да, что Ну Все топовые Ютуберы, видеоблогеры Которые уже имеют Какую-то, не какую-то, а нормальную Копейку уже с Ютуба Конечно, они могут себе позволить там проходить стримить новые э, игры новинки которые там в тренде которые только вышли которые всем интересны вот а я пока позволить себе такого не могу потому что денег на покупные игры у меня нету это лишние деньги я считаю я да и не потянет меня компуктер, сейчас такие требачи у игрушек, что мама не горюй, мой немножечко прокачанный компуктер, он задохнется от них, Уходи, он их не вытянет, не пошел в жопу, пидор, вот, понимаете, так что я вот играю в то, что мне нравится, потому что, как бы, это же я делаю изначально для себя, потому что это нравится мне, это что-то, ну, то есть это новое для меня, Территория неопознанная. Это новый для меня шаг. Вот. И я решил ее познать, потому что В, в целом я медийный человек. Не то что медийный, а. Как, как это правильно сказать? Я. Э ну, человек такой. Много лет на сцене выступал. Во в раз. во всяких разных. Амплуа, скажем так <с> Так что, ну, там немножко не срослось Я там все забил, пошел работать вот. Ух ты, король приехал Три тысячи жизней, Вильям Их нужно было держать в тюрьме и ждать Пока мы не обменяем их на наших людей Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. <связанная> О, да! Невероятную услугу. Прическу у тебя главного. Теперь конечно, они разговаривать с нами не стану. Слева которой Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой ушел в политику и уже забыл, что такое бой? Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все Скалит это его. разрушаешь. Супил, калит, его. Супил... Очень суровые хороший. слова, Хорошо. повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие. Что ты говоришь, Вильям? Ты регент Акры, ты правишь вместо меня. Это не доверие? Или тебе нужна моя корона? Ты не понимаешь. Хотя это не ново. Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Не смею задерживать, ваш светлость. Мне кажется, таким, как он, места в Новом Свете нет. Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я сегодня не в настроении ни О. с кем позиция. Да, решил Все отъебать зали? всех Таной. Решил всех отъебать По конкретному Так, теперь мне нужны эти Эти, эти, эти Вот эти мне нужны Чего, за что я француз? Тише, тише, тише, тише. Не пали, контору. Пошли, мужики. я забыл на чем я остановился на... в своем разговоре честно говоря вот но oh. думаю можно повториться и да что педагин, <смех> а я вспомнил то есть я э... ну, много лет выступал <смех> на сцене то есть э... занимался разными вещами вот и для меня это не новое но там я не смог немножечко реализоваться не пошел по тому направлению решил что работа важнее Этому и короче бросил все это дело вы или нет, а, вы а понимать, потом решил что сейчас вы. youtube вы, вы это та же самая медийность и здесь можно это также себя проявить тем более мне это интересно мне нравится копаться с видео. Мы забыли о дисциплине, но теперь с этим покончено вы будете тренироваться чаще и усерднее. Не выспались и поели ваше дело. Если что-то снова будет не так, вы узнаете, что значит дисциплина. Приведите их сюда. Не дайте убийцу уйти. О боже. Я умру с Будет совсем не сложно. Я меня не узнал. Шикольный. Блин, тут много, ничего и всех рубить что ли, или Давай-давай, нападай! есть твоим планом конец да что ты знаешь о моих планах? Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард, он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? ты воровал их пищу. Нещадно корал их. Загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну, когда наступит голод. Ты глянь. Какой Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию, но я не учил их сражаться обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет? Но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим <с earthquakes> на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие. И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Возможно, возможно. Ты от меня не уйдешь. Да я убью капилюра, тебя, как ты за мной. Он забежал в тупик, к нему коне. Ищить. Вот он, сюда, на ним. Рекольский. Покинь это место Ты еще не победил Я еще и не проиграл Я же Хорош Я тут тату да, конечно. Как лохов. Просто развел всех как лохов. Убей его! Ч ⁇ ты крева как Я христианин. Ты Что за цель такая чё дурачки что ли стой здесь ты не пройдешь забыл Сидит, типа, на, на стене, дурачок. <кười> <кười> Пацаны, не хочу с вами биться простите mm. я вас там уже mm. ох ты сука я ваших там уже перерезал за сегодня блять тьму еще mm. давайте прекращайте mm. уже ругаться вот mm. mm. смотри флажочек пошли сберем mm. И честно говоря о, нашел. Если бы ты знали, как это прикольно и круто, когда у тебя есть видео, у тебя есть материал, там, пофигу с, ну, полностью готовые, там, записанные аудиофайлы, видеофайлы, и когда ты начинаешь все это пилить... Не получается, не получается, я первый видос, блин, откладывал, блин, я его делал, наверное, ну, я не помню уже сколько, но очень долго я его откладывал. Потому что это не знаю, это не знаю. И вот когда я собрал с мыслями, начал делать, блин, бах, это получилось, о, прикольно, это получилось, блин, о, прикольно. Здесь получилось, блин, ништяк. Тут что-то сделал, блин, прикольно. <и>, и потом бац, целый готов материал. <и> охренеть, и он готов из-за оливки на YouTube. Я думаю, охренеть. Да, грубо говоря, получилось, нихера себе. <по <indoor steam> <по <и> <dagger> это Я офигел, конечно. А, сухие драны. Нашли. Да, блядь, ты заебал. Ну и потом, бац, все получилось, ты все сделал, залил это на YouTube. И самое охренительное это то, что, блядь, кто-то, сука, кто-то это смотрит. Ебать, это просто охренеть какое непередаваемое ощущение И охренеть какая непередаваемая мотивашка для того, чтобы делать дальше Пофигу, нравится не нравится Пусть они напишут, что ты ватник, лошара, там говно Но сука, он это посмотрел Вы понимаете, что он это посмотрел И таких у меня там... Меня сейчас уже накопилось по 60, по, по 50, а по 40, по 30 просмотров, по 10, по 20. Там... То есть кто-то в мире. <связать> ну, ладно, не берем мир, да, я берем, возьму хотя бы рашку. Это... Кто-то в этой рашке, блин, сука, смотрит, вы понимаете? Пускай он там даже открыл. И так, типа, открыл, ну, посмотрел. Фуфло, -фу, да, говно. И закрыл там через вот 3 секунды. Ну, сука, он 3 секунды это смотрел, понимаете? И это вообще очень офигенно. Ну и потихоньку, помаленьку, просмотры растут подсканичники. Что нового? Вильям Монферрат мертв. а Осними его предательские планы. Хорошая работа, ты не дал ему получить акру. Почему сейчас? Когда крестоносцам так нужно единство Он мог подождать Подождать чего? Когда король вернется и раскроет его план? С моря погода. сейчас самое время для мятежа Странно Я думал он отдаст город Конраду Но он сказал, что это не входило в его планы Не верь словам змеи Она даже при смерти плюется ядом Я поговорю об этом с Альму Алимом Да, друг мой Поторопись в Мосяф я уверен, он жаждет новостей. Все чаще и чаще нестыковки наблюдаются в этих разговорах. А вот этот чувак, он прям... Ну, зомбирован, короче. Ему срать, ему сказали, сделали, сказали, сделали. То есть, и он считает, что ты также должен. То есть, слушать, что-то спорить там не надо. Тогда перемотать, конечно... А зря, видишь, Альтаирка начал просыпаться, начинает потихоньку... Начинает додумываться, начинает мозги работать по-другому. Подойди, Альтаир. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А mm -hmm. мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную. Отнятую. Вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаки. Понял. Сука же придется найти другого. Жаль. У тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что, Шризанна? Эти люди были связаны. Клятвы на крови, но не такой, как наша. Кто они? Нанабис, даминая нанабис. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера Досабля. Да все эти люди, правители городов, командиры армий, все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности. Верно? На что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард, салах один все, кто встанут на пути Тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Сука. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ой. Ясно. Ты глянь, как все равно за... забрехал мозги. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать, что ты еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Рабы отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь по звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Сука, ну старый, блин. Все-таки смог, ебать, опять мозги. Так, ДНК усилено. Ранг 6. Новое оружие. Дополнительные ножи. Спринцем в дворе. Где дополнительные ножи? Дополнительные, метательные ножи же, я полагаю. Все так приподнялся, что... Типа... Вы должны не просто держать клинок. Вы должны стать с ним одним целым. Куда да. он пошел? Опять так все приподнес, что типа... Ты должен... Ты должен был сам все понять. Видишь, какой типа я молодец. И я тебе типа не врал. Просто ты должен был до всего дойти сам И как ты знал, что я тебя не убью? Видишь, я не знал Это был порыв веры И дошло до того, что он проснулся, он начал грубить ему Но тут все-таки, сука, взял Все, опять так перевернул, что Он опять думает, а какой он все-таки мудрый Я, типа, буду дальше его слушать так надо уметь похоже мои ученики не вполне понимают как нужно обращаться с клинком может ты покажешь им так давай метание ножей у меня их должно быть по моему у него на правом плече до должны быть появиться метательные ножи о смотри а я не знал что так может Ой. Стоит? А из ноги. Вот так ученики мы и должны а, сражаться. Вон они на, на, на ноге, пиздат. Понимаю, у тебя много дел. Ага, вон они, на ноге, на левой. Здесь, пять и там. 5. Чтобы вытащить второй клинок, нужно время Ваша первая атака должна стать и последней Ништяк Так, ну Куда я собрался-то? Я думаю, на этом Сегодня На сегодня можно все закончить Прохождение Может быть, запишу еще завтра Дальше съездить в Иерусалим хочу. Посмотрим, может быть завтра сделал, может быть опять через недельку. Посмотрим. Главное, что уже записано. Я думаю, в воскресенье это появится на канале уже. Приходите почаще на канал, смотрите видео. Пишите, может быть, в комментариях, какую еще тему вы хотите обсудить во время видео и согласны ли вы со мной и с моими с моим мнением, с моими мыслями, которые я озвучил сегодня в этом видео. В общем, пишите, будем общаться, приходите почаще, приходите на трансляции, смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. И все, до новых встреч, пока.